У нас много ответов в статьях, что, зачем, почему, для чего мы этим занимаемся. Ну, наверное, вот еще раз повторюсь самое главное. Человек – часть природы. Мы включены в нее, мы являемся элементом. И без земной природы человеческое тело не жизнеспособно. Если там дух, высшие какие-то субстанции а, могут где-то еще существовать, скорее всего, то вот мы, как мы себя понимаем, представляем, только на земле, только пока светит солнце, есть вода, воздух, а, магнитное поле земли. Это необходимые условия для нашей жизни. А, и а, для того, чтобы поесть картошку, ее нужно было... Вовремя посадить, прополоть, полить, собрать жуков, вовремя выкопать, чтобы цвели цветы. Да, дикие особо не требуют ухода, но если вы хотите каких-то культивированных, в это тоже приходится вкладывать усилия. Садоводы знают, что немалые. Мы точно так же, если мы хотим цвести, реализовываться, быть счастливыми, в себя важно вкладываться. Способов масса. Тот способ, который мы предлагаем и сами используем много лет, это <coughs> практика включения себя во взаимодействии Земли и Солнца, других природных стихий, высших сил, да, встраивания себя через осознанный выбор, через прокачку своего тела, души и разума, встраивание вот в эту естественную, гармоничную, систему взаимодействия жизни, пульсации жизни на земле и в человеке. Чем более человек встроен а, в природную экосистему, тем он а, здоровее. Чем он более выведен из нее, тем наоборот. А поскольку наш образ жизни, ну скажем, не самые эффективные, не говорю про всех, но таких, все-таки, согласитесь, достаточно много. Жители мегаполисов вынуждены много находиться в не очень естественной для организма, для души, среде. Для спокойствия, для гармонии. Нам нужна природа, нам нужна тишина, нам нужно почувствовать себя, почувствовать мир. И только тогда можно более-менее... Полезно для себя что-то понять, выбрать, решить. Вот для того, чтобы была такая возможность, мы проводим наши празднования. Летнее солнцестояние – один из самых волшебных, удивительных э, дней в лете. И э, Пальская ночь очень важна. То есть, как бы, вот это некое бдение, да, такое ночное, ночное бдение человеков около э, огня, под звездным небом, очищение своего тела, своей души от каких-то накопленных грузов за лето, дает очень мощность ему на следующий жизненный цикл. Так что приезжайте, все не расскажешь, просто один маленький хотя бы кусочек, да, на что мы опираемся, за счет чего мы получаем результаты после наших празднований. Так что смотрите, думайте, решайте. Мы вам будем рады.